Коврем и сотен тысяч золотых камней Из построенного слова Иисуса Возвышался в небе город В славе всех огней Не сходи. Небо вон, И пел небесный в нем хор И со всей округи люди Приходили к нам И со всех окрестностей Слетались ангелы Весь послушать о Христе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 качаясь, сердце отморит. Счастлив я, что Иисус Мне свое имя открыл. А когда утихнут звуки В сумраке ночном, О, Иисус, ты конец, ты и начало Вознесешь ты свою церковь платье платье подменет В город свой, в свой дворец Как хорошо будет в нем Как часто вижу я сон